нас унаследовала римскую имперскую систему государства. И эта система оказалась настолько прочной, что даже поражение, которое она понесла от арабов и потеряла когда большую часть территории, и даже смены династии и узурпаторы, и гражданские войны не могли поколебать империю изнутри. Она долгое время держалась. Это универсальная система. Ну, там, забегая вперед, опять, с моей точки зрения, я думаю, что нечто подобное придумал Петр Великий. И оно держалось таким образом 200 лет, пока не стало очевидно, что самодержавие, как вот костяк этой системы, все-таки надо трансформировать в парламентскую монархию. Ну, вот дальше произошли проблемы с Александром III и последним государем Николаем II, когда вот это не было сделано должным образом. Ну, результат революции и крах, который скорее принес больше вреда, чем пользу. История России.